И вот еще осталось, да, то, что то, тоже вот здесь много писали, и я согласна с этим, да, про искренний интерес. Угу. Понимаете, вот человек, который не проявляет к нам истинного интереса, но он явно нас не любит, согласна же, да? Но он явно нас не любит. А что такое истинный интерес? Вот как мы определяем, что мужчина, например, не проявляет к нам истинный интерес? Ну, потому что он вот не знает там, вот он, вот он не знает, что я больше всего люблю, какое там мое любимое блюдо, или какие мои любимые цветы, или ему вообще все равно, что происходит там, я не знаю, у меня на работе, или где-то еще. И вот опять, если мы перевернем это на себя и зададим себе вопрос, а я знаю, что я люблю вот в разных каких-то сферах своей жизни, и мой опыт показывает, что к сожалению, да, вот ну, мои клиенты, которые находятся как раз ну, многие в такой не совсем честной любви с собой, а кто-то в честной нелюбви с собой, да, они очень быстро и много могут ответить на вопрос, что меня не устраивает, что мне не нравится в моей жизни. Но когда задаешь вопрос, а как бы вы хотели в идеале а что вам нравится вообще? А от чего вы кайфуете? Да, вообще, вот что может поднять настроение вот так на раз? И очень часто в этот момент возникает прям пауза. То есть человек говорит, ну, я не знаю. Я вот честно, я даже не знаю, что меня вот так радует, что у меня прям вот бабочки там в животе, да, начинает. И вот это вот как раз. Uh, истинное проявление нелюбви к себе, вообще не знать, чего я хочу, вообще не думать, <coughs> не думать о том, а что сегодня меня порадует, да, вот опять же, как классно, вот мой подумал о том, что меня порадует, и предложил там вечером, ну, что-то такое сделать, что мне нравится. Да даже вместе там что-то посмотреть. Но он проявил такой вот истинный интерес, он знает, что я люблю, и он предложил это сделать. Вот, он меня любит. А к себе то же самое. Мы вообще забываем проявлять, да, то есть вот каждый день спрашивают дорогая Маша, а что ты вообще сегодня хочешь? Что тебя порадует? И... Ну, меня, слабого, радует, ну, практически, да все, в принципе, что я делаю, но я к тому говорю, ну, так было далеко не всегда, то есть у меня были и такие периоды в жизни, когда я просыпалась с утра, и я понимала, что, блин, ну, сегодня меня вообще реально ничего не порадует. Потому что сейчас мне надо тащиться на работу, хотя я не выспалась. Mm -hmm. Потом на работе у меня там будет что-то, ряд каких-то вещей, которые я тоже делать не хочу, потому что мне надоело уже, например, да. А потом еще вечером надо прийти, там что-то готовить, а я буду уже уставшая и тра та, -та и тролляля, ля да. И вот, это, и вот это вот нелюбовь к себе.